Ребят, я немножко покопался на строках игры, поэтому сейчас все будет по-другому. Немножко не F1 будет, а другая будет клавиша. FG. Так. Блин, <шизмир> ну, ребят, ну... Так, надо назад, надо на эскип, надо на тап. Так, м -м, задание. Так, изучить правила, научиться наносить урон к прошедшим. Была удача. Так, сейчас, извиняюсь, ребятки, мы с вами, ну, я не... Могу. Нет, стоп, а надо настройки, так, управление, так, управление, настройки управление так, пешко, общий, эм, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. на блин, на правую кнопку мыши, ну на так, кнопку мыши. Ну ладно, так, пускай будет на LKM, ну. назад надо на -да. Да, да на левую кнопку конечно нет всего этот излучатель один так конечно же нет она кинзи сказал нам ой кластер кластер кластер кластер кластер кластер кластер кластер кластер кластер кластер кластер блок данных дата кластер я не, я привык это назвать дата-кластерами, потому что, ну, так говорилось в, в классической озвучке. Так скажем, от Гидеона. Я вот его озвучку очень сильно обожаю, честно говоря. Да и озвучка от Александра Плава и Галины Кэнди тоже, как бы, прикольная такая. Лететь очень прикольно самом-то деле. Избивать все на своем пути. <звы> Запрещено реальные марки машин, автомобилей братьев в GTA и во всех частях gta и во всех частях Синсро, наверное, тоже. Вот дата-кластер, так, или пани наверное, наверно включишь space и shift ладно возьмем доминатор отправляй горячую точку вот в это в эту вот в это место ход спот блять ход поинт а нафига мне полет у меня и так полет есть пять минут полет нормальный боже все могу еще посмотреть тут на ступень то есть на генеральщике так значит это главное консоль не добраться а <связычный> Ладно, безоружно пойдем. Сэн Шол Раз again. Так, сейчас тут пуш пришельца возьмем. И расстреляем этого пришельца. А. Ага. У нас четырехкамерное сердце, а у них может быть пятикамерное вообще. Почему вы так решили, ребят? Сейнс Роу, что с что, что может быть у них, можно их одним этим, и может у них там что-то есть, а? Чего вы решили, ребят, с что у них там что-то есть? down опыт 3.